Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И это безумный Far Cry 1 Итак, мы с вами, как мы догадались, уже на финишной прямой а, к финалу просто вот. Но только вот эту финишную прямую нужно преодолеть Нужно как-то вот нам преодолеть В комментах вы, короче, написали попробовать пробежать а, пешочком там по бревну, короче но ну, бляха, не знаю я сейчас, короче, попробую подъехать чуть поближе. Попробую расстрелять там, которые. которые вот недалеко с пулемета. На машине, конечно, уворачиваться сложновато. Не-не-не-не-не-не-не. Не прокатит. Не, не прокатит Вот на машине, я не знаю Вроде как бы а, На машине какой-то Есть, знаешь, шанс Прогнаться Хоть какая-то защита Но пешком, я думаю, это просто Фирменное самоубийство, вот, это реально Не знаю Просто надо понять Куда куда ехать, куда Этих тварей а По бревну я смогу проехать -то Вообще по бревну, где вообще бревно во -во -во -во бревно. Тико, тико! О, бревно. Тихо, тихо. Это что такое? Жесть. Че там ко мне пристал? Окей. Я не знаю. Вообще не знаю. Почему мост сломан? Зачем сломали мост? Давай, давай, давай, умирай, бляха Умирай, нет а -а Почему э э этим Мутантам Пофиг на лаву Давай, давай, умирай, умирай, умирай умирай! Да сдохни ты уже Они еще, прикинь, с пулемета По ним херачишь, они даже э э С пулемета не дохнут. Я еще так сохранился, короче Вообще Шикарно с этим биноклем Попробовать, может, отсюда как Тихо, погоди, может Куда, куда, куда поехала, куда поехала Стой Попробовать, может, я не знаю Посмотри, вот, сколько их там Просто Просто капец И все с этими, с гранатометами Попробовать, короче, так даках обстрелять, я не знаю. Но это я буду долго сейчас схерачить так. Я думаю, это тоже не варик. Я все патроны сейчас исрачу. А куда у меня машина делать? Вот. Это, конечно. Просто. Это. Это похлеще, чем тот момент с пулеметом. или, или подожд или ждать пока они там друг друга короче перемочат я так понял как вы написали в комментах не надо вон туда не знаю не знаю как это Яха. все они садились короче на меня и я не знаю уйди опять лаву был бы какой-нибудь не знаю трамплин вот а, разогнаться и просто перепрыгнуть. Погоди, а, а, а может и есть? Может все-таки есть трамплин какой-то? Надо, надо, надо, надо искать лазейку. Погоди, надо, надо искать лазейку. Е! Yeah, е! Yeah. Погоди! Вс, куда-нибудь! Там! А -а -а, там лава! Куда-нибудь! Уйдите с дороги Там лава, и тут лава Погоди, это дорога? А тут лава Погоди, я перепрыгнул Я перепрыгнул Ну-ка Может быть Может быть это шанс Мне надо, короче, перепрыгнуть и выехать на дорогу Где там трамплин был, который я Леха, камень Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, Вот. Трамплин. Есть. Дорога! Да нет! Тут надо, короче, тоже разогнаться, наверное. Тут тоже надо а, разогнаться. Почему почему нет загиси у машины? Погоди, еще раз. Окей, окей, окей, окей. Так. Уже движ какой-то есть Ну-ка Отлично Так, так, так, так Здесь надо понять просто куда Ай-яй-яй-яй О, да Я правильно же выехал? Отлично Отлично сохранка Все, валим Куда-нибудь, идите нахер Все, жопа всех, В смысле, погоди что, блядь, происходит? А, куда? Куда мне бежать? Иди нахер. Мне надо спрятаться. Следить за местностью. Ху, бляха, бляха. Жесть. Да ну нахер. Получилось, что ли? Ты прикинь, у меня, у меня сердце сейчас вот так вот херачит просто. Бляха. Готов? давай давай давай давай давай давай давай сейчас я их покромшу покромшу я здесь сейчас всех готов здесь я. готова -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а Охренеть их здесь у меня жизни просто как Леха, где есть? Кто? Кто еще где стреляет? Там кто-то прыгнул. Я видел, я видел, я видел. Я тебя видел. Готов. Там еще один где-то. Ну-ка. Нужно аккуратно, просто аккуратно. Как это я заберу? Бляха, где-то здесь еще. О, о, вижу, вижу, вижу. Все кнопки, бляха, перепутал. Ох ты, мать твою! Еще и с базукой-то, да ни хера себе ты. Ну-ка. Окей. Да сколько? Ты смотри, сколько их там. Готов. У патронов на всех не хватит Ну-ка А там он на радаре, у меня еще точка есть Но я его не вижу Ну-ка Вон он Так, а снайперки у меня нет, бляха, да? Вот я его вижу Слышь ты Стоял же забагованный, мать его ну и куда ты там свалил? Леха, выходить опасно. А он туда убежал. Погоди, а он где-то... Он бежит, вон он. Или это он же? Бляха-бляха-бляха. Это живой он там двигается или это просто труп скатился? Нет, шарохается. Но это не тот какой-то другой тут на месте короче что-то кружится там. но если я сейчас выйду он меня начнет по мне палить это как пить дать так ладно опа опа сохранка О, аллилуйя это просто рай Бляха! кто где для тебя все кончено, да в смысле в уговнюка в обход наверное, побежал да Ох ты там с пулеметом ты видишь! Нихера, хорошо он не полил. Хорошо он не начал стрелять. Там чил с пулеметом, короче. Что чертовщина? Так, а больше не, да, это броника, бляха. Я не успел взять меня, сняли, короче, броник. Есть еще кто здесь? Вон. Так, все Загасил. Как... Опа -папа -папа -папа. Какой... опа па па па Какой я? А? Так, ну, наверное. Я хз Может быть, все, может быть, нет. Так, ладно. Тут у меня все собрано. Тут ничего нет. Мне нужны эти. Броник. Мне срочно нужен броник. Сейчас по кусочкам пособирать. Аккуратненько. он сколько броников лежит. Здесь никого, да? Так, хлоп. Почти целый броник собрал. Отлично, отлично. Не вон туды, получается. Фу, бляха. Это жесть. Это жесть. тихо тихо тихо выбежал такой резвый а ну а ну один был Так, окей. Найдите кригера в его лаборатории. Ладно. Ух ты, мать твою. Отлично. Отлично. Так, что у меня там вообще по оружию? Надо перезарядить все. И все, что ли? А от, этих, от этого нету патронов, что ли, больше? Ну все ты ничего там увидишь? Это сильно. Отлично. Засада, блядь. Да. Ещ и хрен пробьешь их. У них броня вообще жесткая стала. Ааа! Ты а -а -а! нахер! Жизнь, жизни, жизнь! Right. Быстрей! Мы его потеряли! Мы его потеряли! Так. Ладно, не буду менять патроны. Ну, эти Оружие. Что это было? Так. Погнали. Минус два. Так, с щитом готов. Второй щитом готов. Отлично. Ох ты, нихера! Какие они просто обезбашенные. Ты прикинь? С базуки в здании. Да бляха! Какая нахер граната эта ракета? Твою мать, ублюдки! Уйди нахер! Быстрее открой дверь! Хера они просто такие обезбашенные люди! И прикинь. Так! Мы погнали! Раз, два, три! Uh -huh. Uh -huh. Готов. А, так, вот это у нас по бойне, да? Бляха, ну, что ты. что ты тут творишь-то, ну? Да ублюдки! Какие нахер ракетницы в здании, вы ч? <плёх> бляха. А? Ага. Так абсценс, ну. Да, да. Уйди нахер оттуда. Взяли привычку. О, ракетница, ракетница, готов. Взяли привычку в упор подходить. Уйди ты нахер. Да в смысле? Там один с ракетницей был или, или их было несколько? Я Охереть я просто, ты прикинь? Понятно, да. Что здесь произошло? Да здесь жопа творится, если ты не заметил. Тут просто месило. Бляха еще живой. Еще кто-то есть. Ну-ка Где? Кто-то кто кто говорил же этот, типа, этот друг там, ты жив там или что еще. А, а, -а, -а, -а, -а, -а где-то меня видит. Умирай! Да, умирай! Да что ты будешь делать-то? Почему последние они всегда какие-то хрен убьешь просто? Собаки, бляха, уроды, меня бесят. грамм. Готов. Не надо найти этого. Короче... бляха блеха, блеха, блеха. блеха. Не надо найти, короче, этого... С базукой. Да в смысле? Да Оздухнет и нахуй. Да уроды. Стрип, стрип, перезаряжай. Вот они смотрят, просто отчаянный. В упор подошел и с базуки херачит. Вообще молодец, красавчик. Блин, граната. Еще есть. Бляха, вот выглядывать это опасно. Очень жизнь у меня, у меня жизни просто капец. Ну где ты там? А эта дверь откроется? Я могу вернуться назад? Бляха, прикинь, я не могу вернуться назад. Охренеть. Охренеть. Я думал, я смогу вернуться назад, короче, и это. Взять аптечки. Погоди, все, больше нет здесь никто? Да ладно. Пожалуйста, ну откройте дверь-то, е-мое. Полная жопа. Аптечка! пти мать, а! С тобой все хорошо? А как, по-твоему? На вашем месте я бы так не переживал. Вы все равно не доживете до следующей стадии мутации! Воу-воу-воу-воу-воу-воу!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 Давай, давай, давай, давай, сдохни! Хера, он просто... Он неубиваемый! Он неубиваемый! Это дичь. Я не знаю, как его убивать. Надо вот с этой штуки. А у меня гранат нету. Бляха, они закидывают меня гранатами. Это нечестно. Это нечестно. Это просто жесть там вообще этих наемников может мне попробовать перебить сначала наемников а потом заняться дядькой типа чтоб не мешали а и они все в масках короче Бляха, граната опять прилетели. Ну, епте мать! Ну! Задрали меня со своими гранатами, падлы! Давай, давай, давай, речи! Блях, опять граната прилетела, ну. А, нахер давай давай давай речи а, а нахер Вчера я отнесло это я так сам себе. <связать> <связать> я со всех со всего со всего просто со всего Ну это это просто невозможно. Как? Они просто с целой кучей, короче, фигачат в меня всякими гранатами и всякой дичи. Ааа, -а, граната. Посмотри ну, граната опять. Ну как? Вот как это проходить? Просто жесть и он не бежит ни хера блёха идет просто вот пешочком по нему стреляет ему похер он идет пешочком мудак сука Это